И всем привет с вами Да и мы будем снимать с вами Minecraft Present Eva ID будет в описании, и сейчас будет интро. Короче произошел вайп и сейчас будем что-то делать. Ну короче у меня теперь тут первый уровень вайпик же. Ладно. Так, что тут сначала это От а, первый уровень то же самое вагая. Древняя листва. Битва. Yeah. Блин, а. Господи. А, допустим. Господи, это так громко. Сколько до следующего? Господи. Нет! Я же знаю. Да, наконец-то. Угу, наконец-то. У вот него так копать. И это все. <связать> <связать> Если что это я вам снова скажу? Это байк. был. И это все. Господи. Ну, кстати, неплохо мы так зарабатываем... Налагать знака. <смех> а, можно просто вот так было сделать. Окей. А ну да, все равно. Ладно. Далее покупаем и переходим наконец-то на третье. Что тут еще больше всего скрыть? Ну ладно, в принципе, все. Я надеюсь, что, что вам хоть что-то видно. О! Коллекционный предмет. О, ребята, вы знаете, что это? Это значит то, что я могу сделать вот так. Я получаю один шар. Это круто. И это все. Вот это я везучий. <смех> ну, кстати, а вот это мне серьезно повезло. Ну, короче, надо... Чтобы это топить, чтобы получить очень сильно много денег. И это все! Господи, скрыть. Потому что они мне мешают работать. Ну, как мешают? Они не мешают, но мешают. Короче, вы поняли. Так... Пятый. Ага. Пятый уровень. А у меня только четвертый. А сколько осталось? Понятно. Надеюсь, что, я быструю графику Включил, потому что На всякий случай <смех> Я надеюсь, что это будет Не совсем так уж и долго Потому что это Жесть Ладно. Следующее. Нет. Не следующее. <свят> Отдай еще. Господи. Я ну совсем чуточку отстал. Давай! Давай! Господи. О, нормально. Так. Теперь мне нужно прокачать. Ура! Ее, yeah. Господи! А, стоп! Этого же не было. И погодите-ка, я знаю, где секретка. Сейчас я получу. Она тут где-то. Я вернусь. Да, вот она. Уху! Uh -huh. Уже можно прокачать. И уже можно не париться. Так, мне <с effect> мне срочно нужен магазин и пит-топор. Mm -hmm. А сколько стоит вот это? Мне просто. Э -э а сколько это все стоит? Так, сейчас, погодите-ка. Мне нужно прям погоду выключить, потому что оно мне мешать. Ну или, короче, знаете, как можно сделать? Например, ну хотя бы на половину, нет. На где-то 25. Зачем так много? Погодите-ка. Сейчас я куплю топор и прокачаю его просто. Добежим скоростей то что мне очень сильно интересно что будет -то? мне кажется это вообще нужно прям в первую очередь прокачивать зачем я это говорю а вот потому что я это говорю то, что я хочу это. Я хочу все прям прокачать по максимуму. Вот прям вот так. Нельзя передать. Окей. Кстати, у меня насморк, поэтому не обижайтесь. еще вот так сделаю. Наверняка, чтобы было... И... Е... А, ч? Понимаю. Так, теперь я могу на девятую. А, а, <смех> круто. Это все легко. Это прям пипец, как все легко. Угу. <смех> Я вроде бы, как помню, то, что можно за вот это продать, и потом я получу где-то лям. Или много лямов. вообще прям очень сильно много. Возможно даже миллиард. Хм, это даже будет неплохой бизнес. А так этому приближаться. Так ладно. А еще есть? Ничего нету. Класс. Тогда я пойду-ка и поплапышусь. Чубы бы и нет. А чубы бы и нет-то? А. А. Ага. Чё-то они хотят. Окей. Ну, короче... Короче, беру это и... Короче, ладно, понятно. Понятно все. Все понятно. Э -э стоп. Так. Ага. Максимальное здоровье. Выпадение шалкеров. <звы> Вкачать. И... Я не помню, сколько я снимаю, но, наверное, где-то 10 или 19 минут. Ну, короче, как-то так. Короче, сейчас... Я делаю так вообще не делаю никак и что-то он хочет снова сейчас погоди не. так ладно слишком все странно я лучше буду тут копать <клево> Погодите-ка...